Дело экс-мэра Рязани Валерия Рюмина передано в суд. Об этом сегодня сообщил региональный следственный комитет. Ну, надо сказать, что я сладкая булочка. Есть такое понятие, да. Приходят малявые звуки, которые гласит о том, что со мной надо разобраться и покончить. За год мне сделали 560 уколов обезболивающих. Не верь, не бойся, не проси. Когда было тяжелее всего? В начале, в середине, в конце. Чисто морально, физически. Ну, безусловно, для любого человека это начало. Физически, прочее и так далее. А начало это арест. Это ломка человека, психологически его сломать, лишает всего там, допустим, да, вот у меня два года не было, не было телевидения, радио, газет, книг, ну ничего не давали, не было чем писать, прочее и так далее, ручку отбирали, а тогда я писал вот на разных решениях судов. А это законно? И это дело в чем? Если по закону как, если вы просите, администрация должна вам представить. Естественно, вы просите. Но сержант вам отвечает, или там офицер, который дежурит на этаже. У меня карандаш лома на ручке нет. А книжку из библиотеки? А, книжку из библиотеки вы можете получить и обязаны бы они вам приносить а раз в неделю, и это положено. Однако библиотекарша то заболела, то библиотека, что потеряла пропуск в особую зону, а я сидел в особой зоне, а, пять дверей было ко мне пока дойдешь, надо было преодолеть. Значит, поэтому она потеряла пропуск. Ну, вот ей восстановят. А когда? Ну, вы знаете, надо же проверить человека. Она у них лет 15 работает. Но теперь снова проверки, запросы, кто она такая, что она такая, а потом решение комиссии о а выдаче есть пропусков спецблок. Так. И в результате, ну, может быть, 2-3 книги за два половиной года я получил. Какие? Первая Библия. Хорошая вот это. Мне подарил ее священник, который ходил. Приходил раз в месяц меня исповедовать и причищать. Значит, тут они ничего не могли сделать. Я требовал, и объявлял, что или придет священник, или я объявляю голодовку. Думали, что подотрения, а именно аппендицит, разрезали, а аппендицита нет, прохудился кишечник, и уже все внутри, все это, при АТИ там, все это дело, в общем, были промыли, сделали, кишечник зашили, значит, укоротив немножко. Жена настояла, чтобы меня проконсультировали и проверили врача 11 больницу. Врач принял решение направить туда заведующий хирургическим отделением. Следователь пришел к ним и потребовал от них, чтобы они ни в коем случае не посылали врача. Потому что Рюм не является приоритетом здравоохранения Рязанской области. Но в это время со мной произошли ухудшения, потому что после операции получились там спайки и прочее и так далее. У меня живот увеличился в 6 раз. Значит, я 4 дня не мог ходить никуда. В результате жена подняла панику, крик такой и прочее. При, при, приехала. Туда, вместе с ней скорая помощь, врача скорой помощи запустили, который говорит, вы что с ума посходили, вставил мне в рот катетер, и почти ведро вылилось изо рта, у меня, ну спайка, надо же убрать все из этого. долго говорит, еще минут 15-20, и человек бы умер у вас. На руководстве статьями 302, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил, Рюмина Валерия Васильевича признать виновным в совершении преступления предусмотрено пункт 2 часть 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде 7 лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Есть такой воспитательный отдел, его зовут карательным отделом, что там никто никого не воспитывает, никаких там мероприятий никто не проводит. Единственное, что они отслеживают всех осужденных, кто пришел. И ведут их. Может с вас взять что-то или нет. На УДО вас посылать можно, а на УДО, значит, ну приблизительно... Значит, 300 тысяч – это минимальное. Это стоило, когда вы освобождались, да? Да. Сейчас это интереснее. минимально. С меня требовали 100 тысяч долларов. Вы понимаете, здесь какая ситуация? Что есть в колонии? колонии есть медпункт. Что такое медпункт? Это первичное звено в системе здравоохранения. Вам могут сделать укол, вам могут ну, йодом помазать и все. Назначить лечение или что-то вам ничего не могут. Но если у вас там высокая температура и прочее, то вас обязаны отправить в больничку. У меня болели учить себе суставы, Я, у меня была, ну, есть значит, больное сердце, был инфаркт, у меня давление, естественно, гипертония, значит, и той, и другой, третьей степени, значит, в результате от боли в коленных суставах, пояснице и так далее, я терял сознание. За год мне сделали 560 уколов обезболивающих. То есть посадили мне на нет вообще иммунитет. У меня простатит. Ну что я говорю, простатит, это от боли лазишь на, по, по стенкам. Нет никаких, конечно же, там паперсов прочее, и так далее. И только через месяц разрешили жене мне паперсы принести. А, а так надеваешь два мешка, с тем, чтобы, ну что, да, просадить. самое неприятное, когда самопроизвольная течка мочи. Все, ты сидишь и потекло и что делать? Ну ладно. Мы а это я... можем назвать не просто вот каким-то нарушением прав человека, а пытками? Мы это можем назвать? Безусловно. Безусловно, я много раз обращался, меня отправили в больничку все же, и я провел в больничке 7 месяцев. Карцер – это комната 6 квадратных метров где стоит двойнар, который пристегивается к себе, и стоит стол, ну вот такой приблизительно, и две лавки по 15 мм ширина. Как там распорядок дня? Лежать а, днем нельзя? Тот же самый распорядок дня, только вы в 5 утра вас поднимают и в 9 вечера вас тлат спать. То есть на ра прочее и так далее. Чем, вот. там, чем там можно заниматься в карцере? Чем? Ничем. Вам книга не положена. Э, Письменные принадлежности не положены. Вы просто сидите. На работы вас не выводят. Один час вы на прогулке может быть. Приблизительно вот такой комнаты. Ну, такая же вот комната, как это. Вот на прогулке час можете э, солнце только сверху. Это зато что у вас с собой был не пистолет, не заточка, нет. прошу прощения, не телефон, а за то, что у вас с собой были таблетки. Лекарства, да. А у меня был мешочек, пакет такой, с лекарствами. И я с собой его брал, и всегда брал, все годы. Какие там были препараты, скажите? Это по сердцу, естественно, мои, которые выписаны мне. Но все препараты только выписаны, иные вы не имеете права держать. По аллергии у меня были, по простатиту, по гипертонии у меня, ну и так далее. да. Все куча лекарств, и у меня там было, ну, наверное, десяток разных личных лекарств. С которые требуются повседневно? Безусловно. Три раза в день я выпиваю. В то же время в 8 вечера я выпиваю, и значит, утром в 7 часов, Ну и в обед. И три раза в день, естественно, приводите лекарства. Никто никогда не спрашивал. Теперь вдруг дежурный... Замечает у меня этот мешочек, это что-то такое у вас? Он должен храниться в тубочке, я говорил, «Ну, конечно, он в тумбочке хранится. Нет, он должен на первом этаже быть. Нет, он не может быть на первом этаже, он должен быть предмет. И мне выписано врачом, и приписано, и никто не спрашивал. Я напишу на вас рапорт, напишет на мне рапорт, что я держу при себе предметы, которые не указаны в списке поддержащих э, э, э, нахождению заключенных. А когда я вышел, а было интересно, значит, обычно 10 часов выпускают. меня 8 вы проводили из колонии. Почему? Осужденные приняли решение меня проводить из колонии. То есть человек 300 должен был выйти и там, за решетками такие эти на, на прогулочные и меня, значит, не проводить. Мне это объявили, прочее, и так далее, но вы должны понимать, что как минимум две трети закладывают. Ну, там все, там ничего не удержится, значит, и в результате оперативники, естественно, узнали все, и вместо 10 часов, когда все это, меня в восемь утра уже выгнали, я уже за 8 утра был за суток. можно каждого любого даже ну что ну, вас посадить да да меня можно. сейчас во Владивостоке шел дождь в Ленинграде девочка подскользнулась и сломала ручку а здесь в Рязани вы были всем этим руководили если бы не было там дождя она бы не упала там и если бы этим не руководили Такого не случилось. Поэтому вы, руководитель преступной группы, называйте своих членов. Такой абсурд спокойно ложится в вас. Совершенно спокойно.